Уже хороший, но все едь до пизды Ведь старенькая лошадь не портит борозды Ой, сколько всего было, остались только сдача Скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча Она, Она разгонит, разгонит тучи, и жизни всех научи Что с того и стало реже жить прошла и того на манеже Щель уже не усказ Субтитры самый раз